Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам, кого любят деньги. Про финансовый потолок, про денежные блоки и про ошибки, про энергию денег и почему не получается зарабатывать столько, сколько вам хочется. Про правильную миссию, а также про три условия для достижения почти любых целей. Напомню, что в прошлом видео я рассказывал вам про то, для чего нужны деньги, что показывают размеры нашего дохода и каждому ли из вас нужны большие деньги, а также о том, как искать свою миссию. Теперь немного о себе, чтобы вы были в курсе, на каком основании я вам тут что-то говорю. Игорь Ком представляет. Меня зовут Игорь Мерлин.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 За 20 лет своей деятельности я стал проводником в мир денег более чем для 16 тысяч моих учеников и более 330 тысяч моих зрителей, слушателей и подписчиков. А теперь поехали. Мы все с вами любим мечтать. Кто мечтает про собственный остров и яхту, а кто про бизнес или домик на берегу океана. И в этом ничего нет плохого. Главная беда – многие умрут, так и не дождавшись, когда мечта воплотится в жизнь. Но есть свои причины. Первая – непонятно, как вообще получить свою мечту. Вторая – вокруг нас складываются такие обстоятельства, которые всячески мешают. Третья причина – внутренние страхи и сомнения. А вы спросите, Мерлина, почему тогда хоть какие-то деньги ко мне приходят? И я вам отвечу. Потому что даже без нашего участия идет постоянная трансформация разных видов энергии. В деньги и обратно. Ну вы же в курсе, что такое денежная энергия? Окей, повторю на простом примере. Коротко и понятно. Вы хотите себе квартиру, но не умеете строить. Зато хорошо умеете, ну например, продавать оптом одежду. И люди вас благодарят за это умение, несут вам денежку. А через время вы меняете эту денежку на квартиру своей мечты. Однако здесь не все так гладко, дорогие мои. Иногда денег приходит совсем маловато. И их хватает только на собачью будку, а не на квартиру. И все потому, что есть у каждого свой железобетонный денежный потолок, который никак не пробивается ни лбом, ни знаниями. Так, ну что же это, судьба, карма, неизбежность? Сейчас расскажу. На самом деле все дело в энергии. Денежный потолок это реальный размер денежной энергии, которую вы можете управлять в данный момент. И эта энергия напрямую зависит от мощности внутренней мотивации. Причем не от заявляемой мотивации, а от истинной. Если перевести на понятный язык, чем сильнее желание, тем больше внутренний огонь, тем больше мотивации, тем выше финансовый потолок. Тогда возникает законный вопрос, зачем нужно зарабатывать деньги? Действительно ли мое желание соответствует моим потребностям? Хм. Ну вот тут-то случаются главные причины неразжигаемой мотивации и низкого денежного потолка. Все просто. Страхи гасят энергию, гасят энергию мотивации. Блоки и сомнения тянут уровень финансового потолка к земле и даже ниже. Как же так? Вы кричите и топаете ногами «Я хочу! Я очень хочу!» Но ограничивающие установки в голове, словно злобные демоны, пугают и охлаждают внутреннюю мотивацию. И по факту получается, что деньги вас не любят. Как обещал, теперь назову, кого же любит деньги. Итак, деньги любят тех, кто их любит. Просто это означает, что к деньгам необходимо относиться с огромным уважением, искренней любовью. Нельзя их ругать и на них злиться. Деньги любят тех, кто ведет счет. Ну не просто, что вы вот пересчитыв... пересчитали деньги, а вот любят тех, кто четко планирует, чтобы все было конкретно и в цифрах. Деньги также любят тех, кто им помогает оборачиваться и работать, другими словами, быть в обороте, а не просто лежать в кубышке. И осталось назвать вам три условия для достижения почти любых целей. Прям расскажу самые секретные секреты. Первое. Огромное, сильное, искреннее желание – тот самый внутренний огонь. Без него никуда. Второе. Учитель, наставник, ментор, консультант, как вам будет угодно. Подходите к выбору наставника с полной ответственностью, чтобы вы ему доверяли и видели результаты его учеников, его экспертность и надежность. Причем, друзья, наставников может быть несколько. Ну, например, по бизнесу, по здоровью, по уверенности, по финансам, по каким-то антикризисным ситуациям и так далее. У меня всегда, почти все время, есть 2-3 наставника. Вот сейчас два. По построению воронок продаж и по здоровому питанию. И третье, друзья, регулярные действия. Каждый, даже микроскопический шаг, который вы делаете день за днем, обязательно приведет вас к успеху. Видите, друзья, все не так уж и сложно. И я верю, что у вас получится. Возможно, это короткое видео станет переломным моментом во всей вашей жизни. А вот в следующем видео под номером 3 мы разберем необходимые элементы получения высоких доходов. На этом, дорогие друзья, пожалуй, все. Да. Если вы не посмотрели предыдущее видео номер один, где мы разбирались, для чего нужны деньги, что показывают размеры нашего дохода и каждому ли нужны большие деньги, а также о том, как искать свою миссию, обязательно его посмотрите. Ссылка будет либо в предыдущем письме, которое вы получили, либо под, этом, под этим видео в описании. Итак, с вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.